Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и Эфисер! Всем привет! Сегодня у нас игрушка Tricky Tower. Да, мы, собственно говоря, сегодня поиграем в прокачанный Тетрис. Мы будем строить, Ой, нас... строить, yeah. и еще раз строить. Ну что? Ну ты там уже готов. Впередик. Дракоша с гитаркой. Поиграем. А я буду карающим песиком. Гонка. Гоночка у нас. Нужно да, первым финишировать. Ну что? Что, что? Сейчас мы тебя финишируем на первом месте. Сегодня мы узнаем, сколько FPS будет тащить. 30 или 300? Кликбейт. Так. Ну пока вроде как... Без ничья. разницы, да. Пока <связь> ничего не ясно. Вот так тебя. <связь> да, блин, я. Да какой вот, вот чё, что ты сделал? <связь> доброе <связь> дело. <связь> я смог, я смог уничтожить доброе дело твое. <связь> <связь> Мне дали такую возможность, я и воспользовался воспользуйся я еще раз доброе дело сделаю. это не надо не надо не надо хватит на сегодня добрых дел не хватит Оно же скользить будет. да теперь тебе слушай а если я буду связывать это все дело да это особо не поможет нас поможет проверим хотя о смотри связала еще проблемы он поехал он поехал он ну, поехал. Ты куда он поехал? Нет. Валенки, а? <свят> дырявые. <свят> Наверное. Ты да что ж ты творишь, а? что творишь? А? Так, ладно, мы ну пускаем. Мы решили проблему немножко. Блин, ну вот это твоя хрень, которая скользит, так все напортила а? Ужасно вообще там что-то произойдет сейчас И еще произойдет Ах ты, ах ты, что ж ты творишь, а? Ну ты, конечно, да, даешь Так, а я, пожалуй, вот так вот поставлю Здесь я вот так вот А я, -яй, яй зря я это сделал Но мы вот так сейчас скрепим Сердце, руки, руки. О! Да что ж ты будешь делать? И что? Печально, Отлично. печально. Все падает. Но у меня все держится. Вот знаешь, что мне мешает? <с Твои. Какому танцору все мешает? Твои подарочки. Да смотри, сейчас еще прежде. Ух ты ж, куда ж тебя, Да ты ж? Рояльж! Вот и что нас, он же рояльж! Батл рояльж! Ух, ух, ух! Посмотри, как у меня все стоит, это капец! Это пипец, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать. Все, смириться с моей победой. Смотри, у меня тут птички. Моя победа. Блин, куда ты попадало? А это уже не важно. Вот, все, у меня домик. Марика, поздравляю тебя с домиком. Да, да, да. Я построил теперь был. Я пока без домика. Буду под рукитовым кустом. Э, головоломка у нас. Окей, головоломка, значит. Так, ставим сюда. Какой эти кошмар. Потом сюда ставим, и вот сюда вот. И, так. и, и смотри, еще вот сюда ставим. Прикинь. Да ставь, ставь ставь. Я вот сюда поставлю, вот сюда поставлю. Я в воду поставлю, пожалуй. Ну я, пожалуй, вот так сделаю. Опа. Тут скриплятор же есть, а? М -м -м -м. Опа, видел, как я сделал, а? Вот а? а? а так вот. Мутишь там, да? Мутишь, не можешь. Мутишь. Да я уже намутил. Тебе и не снилось. Так, я думаю, что тут, чё тут можно сотворить такое и такое. Опа. Так, я я жадаться не буду, я попробую. Смотри, я чуть-чуть не поставлю все. И посмотри, как у меня... Смотри, как у меня Какого держится. фига! Она... Эта линия задела мою все, и я проиграть... Дай, проиграть. Нифига, опять, Офигеть. ты посмотри, как у меня криво там блок стоит. Я вижу вообще жестко. Последний блок прям вообще влетел как надо. Ух. Информация об игре. Так, желание Выживание. Да. Готов выживать? Попробуем. Надо хоть тут-то мне затащить. Нет, не надо тебя тащить. Забудь. Это плохое слово тащить. Тащить это надо начать. Есть. О, отлично. Кричу будет. Boots. Я знаю, Оп, я успел. Рояль. В штанах. Смотри, что я сделал. Рояль. Ах, ты казяль. Смотри, куда он? Куда он? Он не хочет быть с тобой, понял? Вот. Не твой рояль. Вот ты бесишься. Слушай, я теперь даже не знаю, что делать. Строите. Смотри, какую я себе хрень сделаю. Да я видела же. Ой, я, кстати, такую же могу сделать. Но я, пожалуй, вот это сделаю. Да какого? Это что за гниды, а? Они у меня жизнь забрали. А Это Я тут, понимаешь, стараюсь. Я хочу, чтобы пришли еще одни гниды. Я, между прочим, их не вызывал. На, держи вот тебе. Господи Боже, нет! Офигеть. О, а что тебе это за одно? Ничего. Нет, две! Куда? Нельзя так. Стой на месте. А мне нужно аккуратно. Слушай, мне тут книгу Лая дали. Нет! Да чтоб тебя? Да чтоб тебя? Это была да книга нет. Элая. Оба. Ой, господи, какой кошмар! Чего <смех> че, все время прятать на эту хрень? Не знаю, просто ты этих вызвал привидений Да, конечно. Вот такие хорошие штучки, они взяли, <смех> забрали жизнь. <смех> так, <смех> ладно, головоломка нормальный. Опять я Режимчик. проиграть, а? Ты же уже один раз выиграл, <смех> все, с тебя хватить. Блин, почему? я как-то криво поставил. А ну почему ладно. не другой режим, а? Потому что нельзя. Ну не знаю, я попробую вот этот принцип связать. Типа, как бы надо. Во. Так. А вот это-то куда? Вот. Оно же упадет. Значит, убираем. Почему упадет? Ставь, чтобы не упали. Видишь, у меня ничего не падает. Все живет, все пахнет, цветет, понимаешь. Оба. Вот это я заморочился. Ну ты да, ты заморочился, я уж вижу. А куда этот куб-то? Не, выиграл. И ты заделай, я заделай. Да, но у меня <связывая> упало еще. Победитель, ура! Поиграем ну, на вот гармошки тащим. и на начали. Так. <смех> Сравнялись, отлично. Так, гонка будет сейчас, да. Mm -hmm. Отлично. Видишь, <смех> где финиш? <смех> вот тебе туда не добраться. <смех> <смех> <смех> так, Ой, полетели. <смех> вот так. Да стой, я тебе сказал. Все, берешь смотри. и стоишь. <смех> Все окей. Ну, это хорошо, что у тебя все окей. Мне тоже все зашибись. вот это вот куда вот засунуть? Закреплятор. Тебе уже дали? Мне уже дали, да. Вот тебе. О, деревья, кактусы. Так они не закрепляют, они только мешают. Я сейчас закреплю все это дело. Оба. Давай, крепи все это дело. Крепи, крепи. Как-то у меня... Немного кривенько пошло, вот. Ну, в принципе нормас. А я сосредоточился и все у меня угонёк. Да? Ну тогда давай твой огонек сейчас улучшим. Нет! На тебе там. Давай, давай, я только за. О, отлично, приземлил. Вот куда эту гадость, а? Не знаю куда, думай. Я только да ты посмотри, что творится. Вот, все, закрепилось. Оно, отлично. видишь, падает. Вот оно не хочет стоять. Понимаешь? <сёк> О, мельница. Смотри, она как раз вот сюда. Ну, это хорошо. Только я, пожалуй, пока буду смотреть на себя. <сёк> <сёк> <сёк> а на тебя отвлекаться буду, когда уже сверху Ой, буду Ой-ой-ой, у меня тут полетело все. Ну, это хорошо же. Че тебе не нравится? Сбавляемся от лишнего, как там, кто там... Да, Итальянцы да, да. На Новый год все старое выбрасывают. на держи шарик. Воздушный шарик. Ай. Смотри, у меня, у меня скриплятор шатается. Как... Смотри. А, да, С... он сейчас С... и свалится. С какого фига? А потому что там лед был. Наверное. Не было льда вообще, прикинь. А, кстати, как у тебя так не было льда? Тебе ну, же нужно Я было его поставить. это не ставил. Я его скидывал. Так его надо поставить именно. А, Нет. видимо, я как... О, ты Меллица улетела? Какого фига? На, держи. Кого держи? Не надо мне тут крутить, вертеть. <свят> да ты посмотри, что своей башней творится. Да вообще дичь. Капец. У меня тут тоже дичь происходит. Я просто балдею. Что делать? Я не знаю. Аж почему такая огромная гусица? Почему такая огромная? Да вообще говница, она и все разнесла, все что надо было. Непосильным трудом все же погибло. Три уровня. Так, тихо, не шутаться, не шутаться. Я, пожалуй, начну все с чистого листа. Давай, я тебе помогу. О говорить. слушай, как ты мне. Как ты мне хорошо поставил кубик как раз. Как он тебя там крутился. Заметил другие варианты? Заметил. О, все, связал, отлично. А где моя связка? Дайте, дайте, дайте. Вот она. В жопы. М -м -м -м -м -м -м. Смотри, смотри, что произошло. Нет. Ну почти же было. Оба. Бум. Домик. Домик. Теперь у меня домик. Ура. Отлично, отлично. Теперь надо твой домик разрушить. Я твой да. домик. Да-да-да. Я ломал твой домик. Опа-опа-опа. Вот так. А вот я не знаю, как сделать. Если вот так вот поставить, будет все печально, если честно. Блин, ну а потом... Вообще ты... будет печально, понимаешь? Вообще, я вот пытаюсь что-то поменять, а вот не хватит оно меняться, а? а э, э, скрипляторы дают. Ж, О, нифига. Ты видел, как я скрипел? Офигеси. Себе... Ты видел, как я скрипел? Вот это я скрипел. Понравилось. Скрипляй больше так. Мне дали оружие, но я не смог его скрипеть. По-моему, ты ружье... Знаешь, тебе дали ружье, а ты решил выстрелить сам себе в лицо. Да. Так. Отлично. Только... Да ты чё падать? Ай-л да все отлично. Опять эта линия меня задела. Какого Потому фига? что ты поднялся. Ну ты поднялся. Каждый, каждый твой потерянный Нет. блок поднимает тебя. Так, а еще надо поставить? Ну, ладно, вот так все. Хорошо. Мне мне мне все нравится у меня все круто и Понимаешь? Нет, хорошо. Для меня это были хорошо прям. конфетка. У решающая. Да, да, да, да. совсем решающая, там еще парочку игр будет. Так, ну ч? В любом случае я тебе не отдам ничью. Будешь страдать. Понеслась. Да понеслась чё. Что... Но сегодня 26 FPS должны просто победить. Да да да да да да да да да. Сейчас я тебе дам победить. Я не так поставил. Ну и сочувствуй тебе. Сейчас еще начнется жесть полнейшая. Но тогда тебе это все начнется. Надо мне ничего. Блин, блин, Да куда ты? А, ты думал я что-то такое поставлял? У меня был дым для тебя. У меня было сто пять килограмм. выпить что вейпить это, конечно, полезнее курение но не настолько сильно. Фу, ты там мне туман ушел. А ты пережил вейп, да? Да. Так, у меня тут какие-то, знаешь, ребята такие. Как ты думаешь, ну, да? запустить запу... их к тебе? сказать там меб... мебель, вот. мебель, мебель ой Ой! ой, ой, ой. ой. Вот засранец. Далее мебель мне истощить. Ты вор! должен сидеть в тюрьме. Выхлопную поставил. Смотри, нормас. Выхлопную. Она посыпался! Выхлопной посыпал. Ты куда? Я вообще умер. Мы только начали. Мне даже квартиру дали. Супер, ну ты победил, видишь, победил 12 кубков золотых получил Ну, собственно говоря, у нас было Трики Тауэрс Если вам понравилась эта игрушка, то не забывайте ставить лайк Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на видео И оставляйте свои комментарии да. С вами был Билл и, и Не бойтесь играть, даже если у вас 20 FPS. <звук> <звук> <звук> всем пока. Всем удачи и всем пока.